Рыночная цена 1 миллион 400 тысяч рублей. Цена покупки 840 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 560 тысяч рублей. Квартира с отличным дисконтом в 40%. Второй объект ⁇ трехкомнатная квартира. Общая площадь 50 квадратных метров. Рыночная цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 140 тысяч рублей, дисконт 40%, экономия – 760 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи. Наш третий лот на сегодня. Двухкомнатная квартира, общая площадь 42 квадратных метра. Рыночная цена – 2 миллиона 800 тысяч рублей, цена покупки – 1 миллион 680 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 1 миллион 120 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Двухкомнатная квартира, общая площадь 50 квадратных метров. Рыночная цена 1,5 миллиона рублей. Цена покупки 1 миллион 50 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 450 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость со скидкой в полмиллиона. И замыкает на что? Двухкомнатная квартира, общая площадь 50 квадратных метров. Рыночная цена 4 миллиона 200 тысяч рублей. Цена покупки 2 миллиона 940 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 1 миллион 260 тысяч рублей. Замечательное место для личного проживания и для перепродажи.